Истребители Су-32 суперсухой сделают непреодолимую оборону Калининграда. Смешанный авиаполк морской авиации Балтийского флота накануне обзавелся четырьмя многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-32 новейшие модификации. При этом стоит отметить, что Калининград оказался первым в очереди на получение этих машин не случайно. Дело в том, что Россия сформировала в Калининградской области зону ограничения и воспрещения доступа и маневра которую в НАТО прозвали «зона А2АД». Ее главное назначение в случае военных действий – продержаться до переброски подкрепления с Большой Земли. В угрожаемый период задачей калининградских военных является сковывание потенциала агрессора. Чтобы у него не было возможности беспрепятственно дислоцировать и перемещать свои воздушные, наземные и военно-морские силы в радиусе российских средств поражения. По большому счету, уже сейчас Калининград является неприступным рубежом нашей обороны, не позволяющим военным кораблям НАТО войти в Балтийское море, а сухопутным войскам высадиться в удобном для оперативного наступления польском Гданьске. Данный факт признают даже американские военные эксперты. Что касается Су-32 суперсухой, которые могут самостоятельно находить цели без помощи самолетов Дрло они значительно усилят нашу зону А2АД, сделав ее, как выразились американцы, российским Гибралтаром. Что касается самого истребителя, то он получил довольно серьезное обновление по технической части. Во-первых, истребитель снабдили новым комплексом объединенной системы связи и обмена данными, устанавливаются на Су-57, благодаря которому он сможет контролировать и управлять тяжелыми ударными БЛА типа «Охотник». Во-вторых, расширенная номенклатура умных вооружений делает из суперсухого наиболее универсальный самолет в составе ВКС и ВМФ, он одинаково эффективно может выполнять как функции истребителя-перехватчика, так и уничтожать цели на земле и воде. В-третьих, боевая машина получила радар и двигатели от старшего собрата су 35 всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.